Сегодня особенно тяжелая тема для людей утрата близких людей. Она всегда была тяжелая, эта тема. Когда болеет близкий человек, вы знаете, что он может уйти, например, рак или какая-то катастрофа, не дай Бог, и мы очень сильно страдаем когда наш родной человек, близкий родной человек, мучается. Сегодня тема особенно актуальна, потому что идет война, и идут, идет массовая гибель людей. И таких болей, таких страданий, их увеличилось тысячи раз больше, миллионы раз больше. Ко мне обратилась девушка, сейчас я провожу три консультации в неделю бесплатно э, за адекватный качественный отзыв. Вот жду от нее отзыв, у нее больная мать, маме 68 лет, и матери онкозаболевание. Причем, причем тяжелая в том плане что быстро развивается рак она берет на себя много чувства вины что раньше не смогла обнаружить увидеть заметить что у мамы уже были какие-то изменения за три недели опухоль мозга очень сильно очень сильно развилась и она уже даже не помнит то есть настолько давит эта опухоль, что эта женщина потеряет даже память. И пришла ко мне эта девушка с опросом, как мне помочь матери, как удержать эту боль, почему я не могу с собой справиться. При этом она образованный и очень умный человек, работает в серьезной компании. И пришла она с тем, как помочь матери. Потом мы выяснили, что у нее оказывается чувство вины, что она не обнаружила этого раньше. И вот поэтому я решила провести этот эфир, потому что знаю, что у многих из нас есть тяжелое, тяжелое ощущение невыносимого... невыносимого Состояние, как, как можно удержать человека, который явно уходит. Сегодня я буду говорить только про этот случай. Также я коснусь, как же справиться с болью. С болью утраты мужей, людей, которые гибнут. Я выхожу на страничку Facebook, где постоянно идут здесь тоже но здесь как-то меньше а вот на фейсбук выходишь там особенно на фейсбук странице на бизнес странице там прям лента идет кого-то хоронят кого-то кого-то просят помянуть И эти красивые люди в... молодые красивые люди гибнут те, кто пошли защищать землю, пошли защищать свободу. Причем это не только украинцы, это люди из разных стран. Они выбрали таким образом воевать за свободу, за справедливость, за то, чтобы убрать черное из этого мира. И каждый раз я смотрю и пока я нажимаю на эти кнопочки сочувствия и так далее, у меня... Ну, на два дня точно я теряю состояние такой энергичности. И это нормально, я ведь тоже человек. Я психолог, психотерапевт, но я ведь тоже человек. Но я реально понимаю, что нужна это поддержка, нужна нужна же сочувствие. И я прекрасно отдаю отчет, что сейчас происходит в моей родной Украине. Так вот, как же справиться с утратой близких людей? Для кого это было бы, было бы интересно, ставьте плюсики, потому что я знаю точно, что не только я потеряла своих родителей. Отец ушел внезапно из жизни, его током убило. При всем при том, что он был такой правильный в, во всем, во все, в технику безопасности, содержал всю, все инструменты в порядке. Мама ушла вот два года назад а потеря сына для меня ну, это ни с чем не сравнимо потому что родители как бы более естественно когда родители переживают своих детей да ну типа типа типа более естественно спасибо большое вам виктория угу. а для Утраты детей – это вообще отдельная тема, которую ну, нереально трудно пережить. Потому что у нас в убеждениях есть, что родители как бы не должны хоронить своих детей. Так вот, я возвращаюсь к девушке, которая пришла на консультацию, помочь справиться с состоянием чувства вины, как помочь маме, почему мама уходит в 68 восемь почему другие живут до 90, почему моя мама уходит в 68. Я буду, я останусь без поддержки. При всем при том, что девушке 42 года. Ну, здесь, в общем-то, не имеет значения, сколько нам лет. Мы все дети своих родителей. И родители всегда остаются поддержкой и опорой. Если, конечно, эти родители... Особенно если они мудрыми становятся, потому что на старости лет редко кто мудрым становится. Говорят, что старость и мудрость приходят с годами, но чаще старость приходит одна. Но сегодня не об этом. Так вот, ее мама, как она сказала, такая активная занималась спортом ходила куда-то там постоянно чем-то занималась активный человек и вдруг вот у нее случается рак и как нам быть и вот мы тут три сестры сейчас вот по очереди и вот я, я вот сейчас вот тяжело мне Так вот смотрите друзья первое во первых через мозг через левое полушарие нам нужно понимать что каждый приходит в эту жизнь для того чтобы когда-то уйти Понимаете? Для того, чтобы когда-то уйти. И вот это... Что нужно в этом понимать? Сейчас беру звук на компьютере. Рано или поздно человек уходит из жизни. И для того, чтобы у нас такое не было такого чувства вины, нам нужно ценить то, что есть при жизни. Вы заметили, что когда мы теряем э, своих близких, мы убиваемся, мы хороним, мы там создаем ну, какие-то ну, памятники ставим, там ну, у каждой страны есть свои есть свои э, традиции. Потом заканчивается эта боль. И мы продолжаем жить, как будто живем 200 лет. Поэтому, когда человек уходит, нам нужно быть готовыми к тому, что он уйдет. Рано или поздно. Жить, как будто в последний день. Вот. И благодарить за то, что человек есть. Говорить слова благодарности. Обнимать. Делать комплименты. Напоминать о том, что ты для меня важен. Ты для меня важна. Дети родители, мужья, жены, А мы забываем об этом. И нам постоянно напоминают наши горести, наши стрессы о том, чтобы мы, люди, вспомнили, что сегодня надо благодарить каждый день. Вот сегодня праздник Святого Николая. Ведь это же традиция, как бы, да? Дарить подарки, радоваться. А почему нельзя это делать ча чаще? Находить поводы, приезжать, писать, Благодарить, слать какие-то мелкие подарки. Почему нам обязательно нужны только традиции? Да? И вот сейчас, в этот день, такой вот для многих нас, христиан, важный, потому что день сегодня Николая. Мы сейчас не будем там сравнивать про историю, кто, где, чего, когда, какие традиции. Историю создают люди, традицию тоже создают люди. И мы можем сами создавать традиции в своей семье и мелкие делать подарки, радоваться друг другу, делать комплименты, напоминать о том, что ты любишь, о том, как ты для меня важен. Ведь часто бывает, что в семье, особенно вот между мужем и женой, ну, нету такого там «спасибо тебе, там, что ты помыл посуду», например. А ведь мужчине это очень важно, он как ребенок. Или женщина, когда ей мужчина дает какой-то подарок, она может минус кривить и, и даже и не, под, не поблагодарить, потому что так считается это правильным, типа. А ведь благодарить друг друга нужно каждый день. Поэтому тема сегодня «Как реагировать на уход близких, которые тяжело больны». Когда я потеряла отца, он ушел внезапно, я уже говорила, я мучила себя чувством вины, что я с ним ругалась, что я, уже будучи тогда еще таким типа психологом, уже как бы считалась психологом, еще не было такой практики, глубины, как сейчас, я считаю. Я вспоминала, как я с ним ругалась, как я не всегда реагировала на его просьбы, там, огрызалась, там, что-то там. И вот это чувство вины было. Сегодня я веду к тому, что надо быть готовыми чтобы близкий человек, любой другой человек, так же, как и машина, которая пришла, ее можно не, может не быть. Дом, который у нас сегодня есть, он может сгореть. И вот война показывает, что было, нет. Вот было, нет. то из Украины, кто, кого коснулось это сейчас массово. Но ведь война, по сути, у нас и без войны война. Происходят трагедии разные. Но это напоминание нам что сегодня надо ценить. Сегодня нужно любить, обнимать, благодарить и быть готовым, что человека завтра может не быть что ты можешь завтра не проснуться. Вот почему я так сейчас говорю? Потому что я глубоко переработала смерть сына. Вот с вечером мы разговаривали: он там мне рассказывал про то, что с понедельника у него новая работа: он, мама, ура! Я нашел новую работу! Вау, такая крутая работа! Мы обсуждали, это было с пятницы на субботу, а в субботу он трубку уже не взял, а понедельники мы его хоронили. Я прокручивала и к тому времени уже много чего знала, понимала, но внезапно потерять человека, это, это просто невероятно. Когда человек больной, мы можем его мы можем подготовить себя. Почему она в 68 лет уходит? Почему она не живет там 80-90, как другие живут? Тем более она такая активная, говорит мне эта девушка. Да не почему. Зачем? Чтобы что? Наша задача отвечать на вопросы, зачем? Чтобы что? Зачем пришел в эту жизнь? Зачем так ведешь себя? Что будет, какие последствия от того, что ты так пишешь, так говоришь? Что ты живешь вот сейчас в Унынии? Зачем, например, вот сидишь и ждешь, пока закончится война, ожидаешь, что кто-то за тебя решит? Нет. Война это как раз тоже трагедия, которая массированно влияет на массово влияет на людей. И не только сейчас на Украину, а на весь мир. И от того, как вы думаете, как вы реагируете, как вы рассуждаете, насколько вы мудры, будет зависеть качество вашей жизни. Поэтому как отреагировать на уход мамы, которая вот-вот умрет, девушка страдает? Молиться, посылать ей энергию благодарности, выключить эгоистические свои э, трепыхания, Потому что, когда человек живет, а мы трепыхаемся и страдаем, и кричим, и плачем, мы забираем у нашего человека, который болеет, да, энергию, которая, возможно, помогла бы выздороветь быстрее или хотя бы уйти более легко. То же касается, когда человек ушел из жизни. Когда человек ушел из жизни, и мы убиваемся, мы на самом деле забираем у него ту энергию, которая могла бы переместиться его в другое измерение и чтобы душа его там мы это все знаем как бы да но все равно душа болит и мы кричим но чем больше ваш ум вашу голову приходят вот эти знания тем больше мы становимся немножко взрослее и мудрее потому что ну вот все мы знаем что рыдать и плакать это в нашей культуре это типа для людей а на самом деле тому кто ушел ему это не надо Тому, кто ушел, его душа ищет покоя. А мы боимся, а мы трепыхаемся. Мы трепыхаемся от чувства эгоизма. Потому что мы на самом деле не осознаем, что во время жизни мы и дали этому человеку любви. Мы виним себя за то, что не звонили каждый день, не говорили ему или ей какие-то слова добрые. Но мы этого не осознаем. Именно поэтому так убиваемся, когда человека теряем. Поэтому, когда человек болеет, важно пойти к психологу, хорошему специалисту, чтобы с вами немножко поработали с вашими мозгами, с вашими установками, чтобы тело ваше немножко стабилизировалось, потому что сознание, сознание, условно говоря, это наш ум. А тело это бессознательное. И вот в этом теле есть душа, эмоции, в этом теле есть вот эти все энергетические посылы. И когда с родным человеком вы связаны, это может быть родной человек по крови, это может быть родной человек по духу. Вот у меня есть подруга, она живет во Львове, это мой родной человек по духу. Мне даже сестры к ней ревновали. И Женя, когда ушел из жизни, мой сын, он первым пришел к ней. Она еще не знала, что он ушел. Потом рассказывала мне, что он ночью ну, снился ей и э, сильно хотел встретиться. Сильно-сильно хотел встретиться. Он хотел ее попросить, предупредить, чтобы она меня поддержала. Это я потом так расшифровала сон. Так вот, когда мы с людьми близки, по духу, по, по крови, то вот эта связь вашего трепыхания эгоистичного вашего <смех> не будет в пользу этому вашему человеку, который уходит из жизни. Ну, вы знаете, что тяжело. Он, он уже вот на, на грани, да? Или же когда человек ушел, Понимаете? То, то бишь вот так. Поэтому на уровне ума Помните, что мы ничего не имеем у... вечного. Мы все имеем временное. Вот как пришло, пришла в вашу жизнь ручка, она рано или поздно поломается. Как купили вы автомобиль, он рано или поздно может, не знаю, там сломаться, его могут украсть, его, он может сгореть, его могут, вы мож, он может там что угодно с ним случиться. И к этому нельзя привязываться. И вот Ковид нам показал, что нужно мудреть и любить, и, и, и друг друга поддерживать, и быть добрее, и ценить эту жизнь. Война сейчас показывает, кто есть кто. Ху есть худа. Я не знала раньше, что ху есть ху, это в переводе с английского. Сейчас английский чуток, я Может теперь знаю чуть-чуть. Кто есть кто? Как вы себя? Я, вы, любой проявляет. Вы знаете, что во время войны Многие расстались, многие разъехались. Война между россиянами и украинцами тем более разрушила их связи, потому что каждый живет в своих установках. От того, что он кушает, какую информацию потребляет, насколько его, он, насколько его уровень мудрости, осознанности, насколько он на каком он этапе. Я очень многих людей консультировала и знаю, что кто-то остался в Крыму, кто-то остался в России, кто-то уехал, кто-то. И вот там произошли тоже очень сильные, страшные, такие неприятные, болезненные расколы. Но все это происходит, вот эти тяжелые ситуации происходят для того, чтобы мы становились мудрее, взрослее. Потому что в любой момент вы можете уйти. В любой момент мы с вами можем просто не проснуться. Вот из тех, кто меня сейчас слушает... Кто-то может утром не проснуться, я или кто-то из вас. Просто так. Вот просто не надо, даже без войны. Поэтому нам вот эти все ситуации напоминают, что ты в эту жизнь пришел для того, чтобы взрослеть. Становиться более мудрым, принимающим. Не мерять по национальности, не мерять по... Ну, это было прошлое, предыдущее видео. А сейчас я про как удержать себя, от боли уходящего из жизни родного человека. Первое. Прописать себе на листочке, сколько вы сделали хорошего для этого человека. Мама, это папа, или это ваш ребенок, или там кто угодно. Если вы поймали себя, что вам больно, что вы можете сделать еще? Какие еще можете сделать поступки? Какие еще можете сделать действия? Написать, сказать, написать другим людям, которые еще живы, и еще не заболели очень тяжелой болезнью. Угу. Это нам напоминает. Написать какие-то добрые слова. Просто так. Вот Просто так. У меня коллега был, он ушел от диабета. Тяжелая форма диабета. Мы были с ним он когда-то. В общем, такая длинная история. И как-то я его встретила на территории госпиталя. И он говорит, представляешь, вот я уволился, и я никому не нужен. Никто мне не звонит. Вот когда я был здоровый, я был всем нужен. сейчас я никому не нужен. Никто не звонит. Я говорю, слушай, а почему ты ждешь, что тебе позвонят? Откуда такая гордыня? А может сам напиши, позвони. Просто так. Позвони и скажи привет, как дела? Обычно мы звоним, когда нам что-то надо, правильно? Кто понимает, о чем я? Поставьте плюсики в чат. А вы просто берете и звоните своим друзьям, своим знакомым. Просто так. Сейчас война, кстати, доста показала, вот как ты. Сейчас надо говорить Здравствуй, привет, доброе утро. достаточно написать Как ты как ты как вы и тоже проявляется наша человечность поэтому сегодня праздник крестьян святой николай вечер такой мы друг друга поздравляем детей там радуем да а почему не радовать друг друга Написать время от времени. Нельзя традицию там, обзванивать там, каждую пятницу или каждую субботу или каждый понедельник своих друзей. Или смс-очку отправлять какую-то. Вот у меня на WhatsApp чуть ли не каждый день приходят какие-то добрые, приятные открыточки от моего хорошего друга. Он себе работает. Он говорит, на работу пришел, сел, написал, обзвонил. Вот, написал какие-то красивые открыточки, поздравления, там, там, чашечка кофе или там, солнышко какое-то. Взрослый дядька. Взрослый мужик, серьезная должность. Но он такой, вот он человек. Он людям отдает вот, вот эту вот, вот приятность. И вот я считаю, что вот именно так нужно ценить друг друга, что потом, когда приходит конец, чтобы у нас чувство самоедства, чувство вины не мучило или мучило меньше. Мы живем так, как будто думаем, что 200 лет проживем. У нас уже и трагедии наши личные, и ковиды, и война трясут так, чтобы мы немножко задумались, чтобы мы немножко по-другому относились к себе и другим. А мы все что-то ждем. Повторяю, завтра кто-то может просто не проснуться, какой-то тромб, какой-то это просто уснул и все. Поэтому тема сегодняшнего эфира, как удержать себя от воли, когда человек близкий уходит. Да и точно знаете, что он уходит, и ну реально видите, что пришла. И в связи с этим я вот такие сегодня вещи говорю вам. Учимся ценить то, что есть, и этих людей ценить при жизни, пока они есть. Вот сегодня я вам настоятельно рекомендую то, что сделаю сама тоже. Сегодня, завтра, если у кого-то уже поздно, потому что у меня 18 часов, у кого-то 20, у кого-то там сколько, разное время. Если еще не поздно, напишите какие-то слова добрые своим друзьям, знакомым, близким. Просто напишите «Привет, как дела?» Напомню тебе, что я тебя люблю, ты для меня важный человек. Вы не представляете, как пойдет посыл назад, сколько вы создадите в мире хорошего. Да. А если родные и близкие, те, которые живы еще, тем более жене своей скажите слова такие, мужу, ребенку своему, родителям, друзьям, знакомым, вы наполнитесь такой энергией, таким теплым чувством, вы видите, как вернется, как это все вернется. Вот такие дела. Поэтому будьте готовы к тому, что любой человек может уйти в любое время. И цените эту жизнь каждый день. Благодарите, обнимайте, целуйте, делайте комплименты. Потому что страдаем от того, что не доделали чего-то при жизни. Ну а более детально, конечно, общим эфиром это все не подашь. У этой девушки возникла, она сказала, я, вот мама уйдет, я... Останусь без поддержки. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человеку за сорок а из души еще дети. Мы ищем поддержку у родителей и это нормально. Только хочу напомнить, что у каждого из нас есть внутри родитель, взрослый и ребенок. Вот этот ребенок ему нужно взрослеть. Ребенка нужно лилейть, жалеть, благодарить. Ему нужно взрослеть. вот это отсоединение от э, у, уходя, уходящей мам, матери или отца, если там близкие вы, тоже очень важно грамотно психологически выстроить, чтобы боля, болящее тело потом не сказалось на деньгах, на отношениях с, с, с ее уже ребенком, с мужем, на доходах и так далее. Потому что у нас все психология деньги, это психология, бизнес, психология, отношения, психология, все, психология, психе, душа в переводе с греческого, психе. И тот, кто не воспринимает психологию серьезно, ну, это ваши проблемы, ну, ну ваше дело. Но сегодня все психология, война психологии, управление людьми психология, управление друг другом, управление собой, все психология. Поэтому, если считаете, что нужна моя помощь, первая консультация будет бесплатная за отзыв, четкий алгоритм, анализ нашей с вами работы. Просто так ходить, просто жаловаться не надо. Я даю четкие материалы, задаю вопросы, помогаю соединиться между умом и телом, соединиться, чтобы свой стержень вы простроили. И неважно какая это тема, деньги, отношения, вот сейчас вот про... Уход родителей, поэтому сделайте хорошее дело, напишите хорошие добрые слова. А я сейчас тоже добавлю свой курс. У меня сейчас курс, я уже дописала его. Буквально завтра он уже, завтра, послезавтра он выйдет. Возроди себя заново. Там и как грамотно хотеть, и как ставить цели. И вот там есть три категории целей: цель категории хочу, цель категории хочу, что делать и Цель, категория, состояния Так вот, добавлю туда практику, которую даю сейчас вам. Напишите список людей, которые для вас значимы. И отправьте им слова благодарности и комплиментов. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Кому нужна консультация, ссылка в шапке профиля. Кто будет слушать на фейсбук в YouTube, будет под этим видео. Всех вам благ. Надежда Новосельская, психотерапевт, коуч, наставник была с вами на связи. Любите при жизни себя и своих близких, чтобы потом перед уходом вас не мучила совесть или после ухода.